с вами этот магазин инструмент центр сегодня у нас в набор инструмента от компании фос код товара 41082 R9 это набор 12 гранный 108 на 108 предметов, аналогично есть на 6, на 6 граней и есть еще такой же самый набор это с головками surface или super lock сегодня у нас э, 12 гранный набор сразу вам покажу пример 12 гранный головок вот головка из набора Видите, 12 граней. Она подходит и для шестигранного профиля, подходит и 12-гранных болтов. То есть она более универсальная и более удобнее в работе. В труднодоступных местах ее можно переставить. И вот обычный шестигранный профиль. Это головка из другого набора. Чтобы понимали разницу. Наборы по Форце это профессиональный инструмент высокого качества. Имеют хорошую демократичную цену на наборы, то есть цена-качество, можно сказать, идеальная. Наборы производятся на острове Тайвань. Две трещотки в наборе идут на 24 зуба, они силовые. Хотел бы похвалить, очень хорошие трещотки, нет такого раскляпанного механизма, очень круто прокручивается и нету люфта на трещотках. Есть реверс, то есть флажковый переключатель. Справа влево, кнопка быстрого сброса головки. И также есть фиксация. Вставили, опустили, она держится у вас на трещотке. Длина трещотки под 1,2 дюйма, большая трещотка, составляет 255 мм. Рукоятка здесь пластиковая. Хотел бы еще отметить, в 108 наборах шестигранных рукоятка идет зеленого цвета, темно-зеленого. В 12-гранных наборах рукоятка идет черного цвета. Трещотка под одну четвертую дюйма маленькая, также с реверсом, длина 140 мм, рукоятка также пластиковая. И на всем инструменте из набора, это также подтверждает, что набор у вас не подделка, как некоторые спрашивают, есть номер по каталогу, вот, допустим, на трещотке. Большой, есть номер 802 43, вот По этому номеру вы можете найти инструмент каталоге Fox. Есть каталог, покажу вам вот такой бумажный, с номерами и с инструментом внутри, вот видите, вот кода. Вот по этим кодам вы можете найти в этом каталоге данную трещотку. И такой каталог есть в PDF-формате, также в интернете вы можете найти. Далее, удлинители. Под одну, вторую дюйма, два удлинителя. 250 мм и 125 мм. 125 мм удлинитель, он идет шара. То есть головкой можно работать под наклоном. Видите, она двигается, как на шарнире идет. Удобно, если тут у нас тут на месте, нужно под углом вам что-то закрутить. Также на удлинителях имеются номера. Удлинитель 250 мм служит так же, как Т-образный вороток. Это же адаптер можете использовать для перехода с трех восьмых на одну вторую. Так, Т-образный вороток еще под 1,4 четвертую дюйма. Длина 11 сантиметров. И удлинитель 100 мм и 50 мм это под 1,4 четвертую. Два удлинителя еще. Два кардана. Под одну четвертую и под одну вторую. Не буду доставать его отсюда. Карданы э, здесь скреплены металлическими вставками, но э, под одну вторую он идет усиленный. Видите, черные. Черные вставки это хром молиденовая сталь. Отверточная рукоятка длина 150 мм, ручка здесь полностью идет пластиковая, можно подсоединить трещотку сюда, получаем отвертку с реверсом, также можете сюда подсоединять вороток, если нужно сорвать. Дарная отверточная рукоятка применяется с битами, которые присованы уже в переходник. Или можете применять с головками под 1,4. Так, по битам. Под 1,4 у нас дюйма. Биты идут уже с переходником. То есть с адаптером прессованы. Под 1,2 биты применяются с адаптером отдельно адаптер в комплекте идет. Вставляете сюда биту нужную вам и подсоединяете уже или вороток, или трещот. Все биты пронумерованы по ячейкам, в которых они находятся. То есть на пластике есть нумерация и также головки пронумерованы. Набор г ключей шестигранных. Две свечные головки. 16 и 21 миллиметр. Внутри они имеют резиновые вставки. В наборе профиль 12-гранный. Есть головки под 1,4 и под 1,2 дюйма. Также есть профиль еще торкс. Головки торкс. Общее количество их 13 штук. Самая маленькая по торксу у нас идет е 4 звездочка и самая большая е 24 внутренний толст под одну четвертую головки 12 гранные 13 штук самая маленькая у нас здесь на 4 мм идет и самая большая головка на 14 12 граммная под одну вторую дюйма 17 головок самая маленькая 10 12 граней и самая большая 32 мм 12 граммная Вес головки 158 грамм. Вы видите, особенность головок Force, то что они снизу идут зауженные. Но это никоим образом не влияет на их крепость. Что тоже проверено. Очень много людей пользуются на СТО данными наборами. И очень-очень много отзывов вы можете почитать в интернете. В верхней крышке набор бит показал и головки длинные. Общее количество 13 штук, самая маленькая на 6 мм, длинная. И самая большая у нас 22 мм, 12-граммная. Плотно очень инструмент защелкивается в крышке. Трудновато достать его, но это плюс, потому что он у вас не будет тарахтеть и выпадать из верхней крышки. Также инструмент защелкивается и в нижней Плотно очень. Смотрите, все держится на своих местах. Материал заставления инструмента хром-ванадьевая сталь. И сверху нанесено матовое защитное покрытие на инструмент. Какие-то дефектов литья или сколов мы не заметили на инструменте. Все отлично отполировано и нанесено защитное покрытие на инструмент. Состоит кейс из двух частей. Кейс черного цвета идет крышки соединены зависы пластиковые запирание набора на металлические защелки на защелке также имеется надпись форсе сейчас покажем самки есть в наборах Шестигранным профилем, форсе на 108 предметов, данная вот наклейка, которая идет, на которой указывается вот 41082R9, это маркировка 12-гранного набора, также написано 12-гранные головки, э, сделана в Тайвань, она имеет цвет белый, в 12 гранный головках, вот набор, который у нас в видеообзоре, данная наклейка идет черная, то есть, не путались, что если вдруг вы заказали 12-гранный набор, вам пришел с черной наклейкой, то значит это подделка, нет. Просто они отличаются по маркировке и по цвету. Как видели, трещотки, ручки на трещотках тоже идут черные. Запирание без лишних, без лишних усилий, все плавно. Вес набора составляет 7,9 кг, ширина 44 см, длина с рукояткой 35 см, высота 8 см. На верхней крышке логотип фос с надписью Professional Tools. Есть также отверстие для запирания набора на замок. Вот такой вот набор профессиональный. Рекомендуем покупки. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, кому это видео помогло с, видео, с выбором набора инструмента. До свидания.